Мир – это зеркало, и, скажем так, то что, то, что ты в этот мир звучаешь, то, то, то ты получаешь обратно. Mm -hmm. Мне очень нравилось, скажем так, эта позиция достаточно много. Mm -hmm. вот. вот когда я пришла сюда, я здесь поняла, что, оказывается, есть еще и порчи, и оборочки, и все, что да. хотите. я так понимаю, излучать недостаточно. Да, изучать недостаточно. Вот этот вопрос значит давайте так Я вам, я вам скажу, да, мы обычно хорошо излучаем, только когда лежим дома на диване под одеялом при выключенном свете и тихо посапываем себе в подушку. Вот только в этом случае можно сказать, что мы излучаем чего-нибудь хорошее. Нет, человек нет, человек нет, это нет, такой нет. комплекс проблем, сплетений, противоречий, что сказать, что он излучает что-то что исключительно выдающееся, это глубочайшее самомнение. Но такая постановка вопроса, знаю откуда она взялась, она к сожалению немножечко ущербна, потому что она не дает человеку рисковать. А вдруг ты излучишь чего-то не то <смех> в этот мир, да? а вдруг что-нибудь случится, чего, чего потом тебя той самой волной прикатит, так лучше вообще ничего не делать. Не учат ответственности, что ты повышаешь свою осознанность. Да, это конечно, это, это, это, конечно, очень хорошо, но так подобная постановка вопроса делает тебя совершенно не неконкурентоспособной в этом мире. Потому что конкурентоспособен тот, кто делает, постоянно делает, не боится рисковать. И по большей части плюет на ответственность в том виде, в котором ему преподносят это дело. Он несет ответственность перед собой, перед своими силами, которые ведут, а не перед окружающими людьми, действуя по принципу, кто не спрятался, я не виноватый. Да, вот так. Вот. И как ни странно, именно такие люди добиваются реальных человеческих эффектов, правда ли, победителей несут? Вот именно. А проигравшему горе. И этот закон работает до сих пор, поэтому все вот эти вот Успокоительные пилюльки, сладкие, да, они хороши на тот период времени, когда ты отдыхаешь и собираешься с силами. Каждому человеку нужен период времени, когда от него никто ничего не будет требовать, когда можно просто выдохнуть. Да, и вот, питаясь этими пилюльками, немножко подсобрать ресурс. Но когда-нибудь этот ресурс нужно будет опять реализовывать. И тогда эти пилюльки надо выплюнуть. Да? Отряхнуться, приступим. Вот тогда вот это время, проведенное, скажем так, на обсасывание прелести и зеркальности этого мира, оно имеет право на существование. Вообще неправильная формулировка. Наш мир не зеркало, наш мир отражение. Но отражаемый мир не себя, боги отражаются в этом мире. И возможно даже в нас. Попробуйте с этой стороны подумать. А в этом отношении рекомендую читать Роджера Железный. Мира Мира Амбера. там про отражение. И про мира отражений сказано значительно лучше, чем я могу это даже, даже пересказать. Потому что Железный автор гениальный. И не всегда книги фэнтези говорят только лишь о развлечении. Иногда они... Зашифрованно несут такую интереснейшую информацию, которую не получишь ни в одном священном писании. Просто знаете, в этом мире есть такое хорошее правило. Это правило как раз канала света. Вот они в совершенстве научились извращать информацию. Как только появляется одна книга, которая несет в себе подобные ключи, сразу появляются сотни клонов, которые аналогичны описывают, на той же эмоциональной волне работают, но ключей никаких не несут. И для того, чтобы добраться до одного ключа, надо сотни этих книг перелопатить. Вот так работает канал света. Так что не впадайте в эмоции. Да. Но в таком поиске мы находим себе свои плюсы. Это законяет, это позволяет получать дополнительную информацию и научиться отделять пустую информацию от задней. А это приходит только с опытом. Поэтому читайте, читайте все подряд, не бойтесь потерять на это время, через некоторое время вы научитесь навес книги определять, стоит ее покупать или нет. Шучу, не навес, конечно, а интуитивно, просто по прикосновению.